Сергей Юрьевич сегодня эти ублюдки похитили из дома Марию Каменскую это из это из Иван Бобровца ну да, я что-то про, промеркивала новость, думал это вброс какой-то ну, значит, правда ну, опять же опять же, наличное общение выходило больше двух лет назад Мария Каменская, вот, но очно я не захотел больше с ней общаться, после того как она и вот эта вся группа ОВР, они просто плюнули на нас в прямом смысле, так сказать, слова, да. Вот. А в крайних стримах я неоднократно предупреждал, что надо э, следить за базаром. Да, риторику менять. Вот. Надо понимать. Родину надо любить. Вот мы вначале говорили об этом. По-любому, какая бы она ни была, но это родина. Вот. А не позволять себе этих высказываний. Значит, 8 лет. Вот. Опять же, поймите, дело в том, что Мария, она конкретно напрашивалась. Она неоднократно постоянно в своих вот этих стримах, в своих этих роликах, как бы она напрашивается на то, чтобы к ней были приняты определенные меры воздействия, да, целенаправленно она хотела. Ну, Последних э она что говорила, да вот когда меня возьмут, да вот когда я так легко все это самое, ну, ну, ну как? Зачем на это напрашиваться? И родину надо любить. Но больше всего, что нас обидело, даже не то, что она два года назад плюнула, когда мы были в жесточайшей ситуации, вот, просто плюнули, даже копейки не эти самые русичи крутые, да, не отщедрот. А Но это хрен с ним, это самое. А то, что 8 лет, значит, нас плющили, бомбили Донбасс, да, не, никакого упоминания не было. Она даже не знала, что тут что-то происходило в 14 -го года, что мы там, типа, там да, наплевать. А вот когда азовцев начали потихонечку на шишечку... Да, мы сразу вот в ВВР принимаем несчастных с -стали. Прям созов стали. Вот. И, может быть, это жестоко прозвучит, но это такое испытание, причем всем и ей и этому АВР Они говорили, били в пятка ягру, что они вытащат э, Тараскина, ничего там не поменялось. Ну вот пусть теперь э, продемонстрируют свою крепость духа, сплоченность в этом УВР, чтобы вытащили они путем, э, опять же, э, использования советского законодательства на, на, на что они напирают, вытащить э, Марию из застенков. Пусть. Ну, опять, ну, что значит за стенки? Вот. Скорее всего, что ее просто задержали, потому что, ну, надо все-таки за базаром следить. Родину надо любить, какая бы она ни была. Не нравится вам режим, значит, делайте что-то, но не вопреки, а во здравие делайте. Вот. Поэтому у меня, к сожалению, не будет сожаления, да. Вот. Все должно быть справедливо. Вот. Мы 14-15 год подыхали на передовой в окопах, гнили вот, никто из Большой Руси, вот этих э, пиздоболичьих голов, женского или мужского пола, никто ничего не этот самый, ничего не делали. Вот, сейчас там уважаемый Андрей Тюняев, да, эту самую, гуманитарку, гуманитарку приволокли. А почему, блядь, не это самое, восемь лет назад не присылали? Тут умирали люди с голоду. Поэтому все должно быть справедливо. Мы много лет призываем к, к свету, к правде, справедливости. Лично общались с Марией Каменской, чтобы э, немного вправить мозги. Нет, не доходит все-таки. Не доходит. Поэтому э, высшие силы принимают жестокие меры. Мы этого не хотели. И не хотим. Вот. Но э, надо оздоравливаться, надо оздоравливать психику, надо оздоравливать психику всего народа населения. Э, вы понимаете, вот недавно, я не помню, по-моему, Боброва ты слушал, кто, какая там это самая, это не важно, с кем он общался, но ну, прозвучала такая цитата, э, слова такие у участницы этого Боброва, что э, это же когда-то нужно закончить, это же нужно закончить, оно вот началось, нужно это все закончить. И что бы шо? вернуться к прошлому этому самому, предыдущему, вот как вот наморники, э, наморники надень, да? да, ситуация с вот этим вот, привыкли к вот этой долбежке, которая 20 лет это уже, уже это хорошо, уже это норма жизни, да, вот эти окна Авертона это, давайте к этому вернемся, не изменим через переломный момент который сейчас длится, изменим к лучшим а вернемся назад, все взад им то в СССР, то назад на два года назад э, к вот этой ситуации когда было спокойненько, все хорошо но только это спокойненько, 20 лет ныли про путинский режим, как это все хреново, да, а теперь это кажется спокойным, потому что поменялись условия э, вот этой игры, сейчас они такие, да, хреновые. Вернемся назад, когда же это все, оно не начиналось еще, они уже трусятся у них поджилки, полгода прошло, сколько там, с э, февраля, да. Больше полугода. Догашки да еще ни хрена не достало. Да это смехота, они уже все, давайте это взад закончим, захл... опять законсервируем, закупируем, забьем это все, вернемся, все-все-все-все. Черт-черт-черт, все, все, все, шу, шу, вот это как вот так. А вы досидитесь со своей этой самой шмобилизацией, досидитесь до того, что этот самый, э, что начнутся эти самые разборки, расчленения большой России. Вы досидитесь, догавкаетесь с вот этими провокационными, мудаческими речами, с этой пропагандой. Труп СССР возродить нельзя. Если вы возродите СССР 2.0, это закончится. Поймите, неоднократно говорили. СССР 2.0, хоть с точками, хоть с хуечками, хоть с чем угодно. Это обязательно ГУЛАГ 2.0, блядь. Это обязательно э, Индустриализация 2.0. Это коллективизация 2.0 со всеми вытекающими последствиями, огромное количество жертв и гражданская война на территории нынешней России, как бы вы ее ни называли, ресурсная федерация, педерация или как угодно. Гражданская блин. война 2.0, вот так вот еще вот скажем. Вам вот эти сказки про этот самый, да, ой, несчастным хохлам там тяжело, вам покажется это, блин, манной небесной, вот, нельзя ничего в зад пихать. И вернуть ничего нельзя взять. Надо начать эволюционировать. Если вы хотите замириться, то с этим э, режимом, да, который на территории Украинской СССР э, распоряжается все этими, с этой третьей силой, с этой четвертой силой, замириться не получится. Не получится. Выходите на высший уровень и поймите, Асса все время шла добра борьбы, добра со злом Поэтому нужно с этот, эти испытания пройти. Да, как можно быстрее, но как можно быстрее они должны как можно лучше закончиться для всего народа населения. Они а быстрее все это закрыть и вернуть назад Закупорить бутылку, блин, с этим джином нельзя. Мария Каменская. А когда это закончится, У -у -у. блин? Да, блин, елы-палы. Закончится это когда, когда вы проснетесь, блин. А не будете бегать за этой грамотой Александра Филипповича, царя Македонского. Нахрена вам сралась? Царя в голове, блядь, надо возродить у себя, у каждого человека. В голове нужно. Царь только в голове может быть. А не куда-то там на престол поставить. да? Вот не нравится э, В. Путин, да, поставим этого самого. Тараскина. Тараскина да. Вот будет лучше. Да он еще никакой власти не обладал. А уже расстрелять, повесить. В крематории. Расстрелять, повесить в крематории. Уже эти самые. Грозил совсем. Ну что, это нормально, что ли? Это психически нездоровое существо. Повесил на себя регалии. Он же там этот, э, э, не просто сворожишь, сворожишь, А он сам э, э, там сварож и самый Это, сам, такое, это, это да? пипец какой-то, блин. Это ж какой этот самый. Ну, это чё, нормально, что ли? Верокаянина, Присоединяюсь миллионы раз. Благодарим еще Вера Каянина. Андрей Георгиевич Купцов умер 6 октября. Он прибился... Понятно чем, да, шпокнулся, короче. Когда заблокировал Собякин соцкарты, не помог ему его ум. Было всего 72 года. Смешной возраст вот абсолютно. Вот. 72 года это как раз цикл. Ну, как раз говорится о том, что у него, к сожалению, происхождение подкачало. да? Вот, это просто циклично для этих самых 72, а это всего-навсего просто переход. Он должен был выходить на нормальный второе круг жизни, вторую половину круга жизни, 144 лета. Ну вот видите, удаляют, устраняют, все такое прочее. да Но ум выдающийся. Превеликий поклон Вера, вот и превеликий поклон Андрею Георгиевичу. вот Потому что он такие вещи озвучил. Он Вторую мировую войну гвоздями, блядь, вот такими, сука, костылями забил. Вот этот пиздеж, это вранье, блядь, про Великую Отечественную. Что мы, э, ну, вот, потом по поводу этих самых, э, Све... сферичность этой гребаной земли типа ну, это да. самое на, на примере говна просто говна <свят> вот, он просто элементарно сказал что если бы говно никуда не текло вы путанули в этом говне поэтому сфера никакая не канает вот. плоское видимое пространство на котором мы обитаем на тверде мы стоим на относительно плоской а мир этот многомерен на котором ландшафту такой всякий может быть так, ладно, двигаемся. Давай, да? вернемся назад. Вот. Да, Опять это... же, не, не надо сожалеть. Нужно э, помогать, но ну, здраво пом помогать. Вот у нас не, нам не удалось достучаться к этой общине, вот. как и к другим общинам. Не удалось. Почему? А потому что э, они курируются ну, на самом деле темными силами, которые ведут в тупик. К сожалению, в тупик кровавый. Серьезный Сэм, запускаю окна Авертона, все порталы, можности, здравый, грибной и растительный рай, наш новый здравый волшебный мир. Здесь и сейчас, ура! Вот, вот это что-то другое дело, понимаете? Э, Игорь пишет: В данный момент. А, нет, сейчас э, все летнее, круголетие. Я уже весь ТикТок и списал. вам поклон, друзья, товарищи, да, подруги, соратники и соратницы. Вот, поэтому, опять же, мы не жестокие, мы справедливые, и мы давно об этом говорим, только надо прислушиваться к этому. Вот, почему в свое время, опять же, все-таки, да, этот самый, почему, э, это, Мария, да, э, Гугенцоллер, э, э, это самое, да, э, Македонская, почему она не захотела? Мы же предлагали, давайте эти самые, будем вам помогать, вот, на путь истинный, на с... нет, мы будем этот самый, да, ну... Поглядим. Ничем хорошим это не закончится. Увы. И если они массово будут, вот это говно, будет то, что на самое хреновое. Будет вам СССР 2.0 со всеми гулагами и будет вам 10 царей на час. Не х... ну, а я не хочу, блин. Это я глупость, хочу, чтобы это было максимально это здраво. Мы можем вот так вот раз, вот, мозги почистить это самое, очиститься и двинуться к свету, к правде и справедливости. Без всяких царей. Ну вот, наконец.